Как получить продажи с помощью видеомаркетинга? Хотите получить продажи, рассказывайте не о себе, о своей компании, либо о своем магазине, а несите пользу. Только если вы будете нести пользу своим зрителям, вы получите продажи. Я когда-то тоже рассказывал о себе, о своей компании, о своей студии, о том, какие у нас хорошие специалисты, но это не интересно никому, вообще никому. Если ваш ролик не несет никакой Пользу зрителю, он не интересен. И если он не цепляет с самого начала, у него уже нет удержания и ваш ролик потерян навсегда. Он не интересен никому просто потому, что вы несете пользы. Как только вы начнете нести какую-то полезность, либо полезную информацию для своего зрителя, вы начнете получать лояльность своих зрителей и соответственно конвертировать ее в денежные знаки. Если хотите узнать больше, пишите по этим контактам, приходите к нам, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».